Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем читать ту же книгу, из другого всего много. И третью часть, которая называется «Коза-обманщица». с комментариями. Постараемся без безмахнуть. «Коза-обманщица» у нас в двух частях, потому что она большая. Ну ладно, начинаем. «Жили дед и баба с дочкой». Да. «И была у них коза». Дочка, <смех> погнала дочка козу, то есть саму себя, целый день посла в лесу под управки, по травке, по муравке. Да, вечером пригоняет домой, спрашивает дед козу. Коза моя, это он внучке своей обращается. Коза моя, где была? Что-то ела, что пила. <смех> Коза говорит, нигде не была, ничего не ела, ничего не пила. Только бежала через мосток схватила креновый сироп, о, простите, листок, и как бежала мимо кли клинички, наверно, клиники, они тут ошиблись, глотнула каплю водички. руки. Наткнулся дед на дочку, что плохо, она коза посла. Я не понял эту строчку. На другой день посылает бабу. -то, он себя-то не послал. Целый день послал бабу козу в лесу. По дубравке, по травке, по муравке. Вечером пригоняет домой. Вот как васильев кирилл Ходит, ходит. Потом только под вечер придет и задумается. А надо ли мне semanticaptale... домой? Подождите. Э, дед опять спрашивает козу. Коза, моя козочка, где была? Что ты ела? Что пила? Коза говорит: Нигде, нигде не была. Ничего не ела, ничего не пила. А как бежала через мосток, схватила глиновый листок и бежала возле клинички. Ну клиники она бежит по лесу вдруг клиника какая-то бежала возле меня. Да и глотнула там каплю водички. Вот такой водички О, подождите так вот взял тогда дед бобину телогрейку и платок а сам погнал как запасти целый день он пасли в лесу по дубравке по травке по муравке вечером воротился домой а вот почему он звать сказав мальчица да. вечером воротился домой переоделся в свою одежду сел на завалинки и ждет козу с пастбищем с кладбища это да, это кладбище Ничего, не ругайтесь. этот на это уже пошла коза на двор дети спрашивают, коза моя козочка где была, что ты ела, что пила ну там все, она опять бежит через клинику какую-то, пьет воду, еще не знаю о чем, не буду читать ну где не была Ничего не ела, ничего не а, пил. Нич... Ну ладно, дочитай. Ничего не ела, ничего не пил. Бежала через носок, схватила кленовый листок, а сам побежала мимо, мимо клиники, углотнула водички, разозлился, дед наказывает, привязала ее к летнюю ролевые игры. Э, Привязал ее, а сам пошел косу дочи... точить. Я знаю, какой он косу пошел точить. Козу обманчицу резать. Вы знаете, в чем я. Да? Проведала о том, сорвала сорвалась с привязки и в лес убежала. Нашла в лесу заячью хатку, забралась в ней, живет там. Козачьишка и на порог не пускает. Сел зайчик под елкой и плачет. Идет волк, о чем зайчик плачет? Что закрустил? Волк должен был сожрать зайца и ничего не спрашивать. Ну, зайчик отвечает. Как же мне не плакать и не грустить? Была у меня хатка. Хм. подмосковье денег. Еловая, новая. Равшана, джемшу устроили. Я явился, а какой-то зверь рогатый, угу. лиса рогатая, бородатый, угу. и прогнул меня из хатки. Прогнал, прогнул, неважно. важно. А сам в ней живет, на угу. Он. А меня на порог не пускает. Ну ладно, не плачь, этого зверя я выгоню. Пошел в лук к хатки хатке, постучал в Ну естественно, чем ему еще стучать в дверь. И говорит, эй, зверь рогатый, бородатый, собираем анатки, собираем анатки. Что это ерунда. Собирай монатки, ступай прочь из зайчих хатки. Ну, монатки, хатки одно и то же. А, да, да. а казак как затопает за дверями, как заблеет. Не знаю, что это за слово. Закотают тебя рогами, затопчу тебя ногами. Да еще брать, дозими замету А, это же а Я думал про лесу. Да, простите. испугался волк и убежал, от беды а зайчик села опять плачет. Идет медведь. О чем зайчик плачет? Чего? Запечалился. Да как же мне не печалиться? Как же мне печалиться? Два раза сказал. Как будто не поняли, да? Как же не печалиться? Где тысячи рублей? Две тысячи рублей. Четыре тысячи рублей. Пошел. Как же мне не печальцей и рассказал мне видеть про свою бедную, ладно, говорит мне ведь не плачет, этого зверя в Пошел Пришел к заячей у дверей говорит Эй, зверь богатый бородатый собираем манатки, ступай поруч из заячьей хатки. А казак как, затопает, как заблеет, заболеет, затопчу ногами руками, затопчу тебя и еще с бородозами. Вот и все. Первая часть закончена.